Когда ты встретишь своего мужчину, ему ничего не придется доказывать. Не надо будет вылезать из шкуры вон, чтобы ему понравиться. Не надо будет скрывать свои негативные стороны и выставлять на показ самое лучшее. Не придется думать перед тем, как сказать. Когда ты встретишь своего мужчину, тебе не нужно будет притворяться и выдавать себя за ту, кем ты не являешься. Он примет тебя со всеми твоими трещинками. И будет считать их достоинствами. Тебе не нужно будет юлить или додумывать за него его чувства. Когда ты встретишь своего мужчину, ты сразу его узнаешь. Потому что он не будет пытаться тебя воспитывать, менять или дрессировать. Ему будет кай с тобой. Потому что ты это ты. Он не будет считать безумством твое желание пойти за мороженым с мармеладками в 3 часа ночи. Он будет готов внезапно поехать с тобой на выходные в другой город, потому что тоже любит путешествия. Он будет понимать тебя без слов. Вы будете разговаривать глазами. Когда ты встретишь своего мужчину, ты сразу поймешь, что это он. Потому что вы совпадаете, как два кусочка пазла, в одну удивительную для других мозаику. Ничего лишнего, ничего ненужного. Никаких недомовок и упреков. Когда ты встретишь своего мужчину, ты будешь счастлива. Ни на миг, ни на день, ни на неделю, ни на месяц. Ты будешь счастлива всегда.